Так, в общем, пробовать плавить буду в такой банке. Мне ну, это как тигель, мне он нужен только на один раз, это пробная плавка. Вот, сейчас на фоне ветер, может немножко плохо быть слышно. Вот, в общем, это одноразовый тигель, мне его только обожгу. Вот, ну и куча кирпичей, обрезка газобетона. Буду из всего этого сейчас складывать такую маленькую печку. Вот. У меня вот тут есть залита такая площадка, бетон. В прошлый раз, когда я грел, ну, пытался отпустить сталь, у меня вот полопалось вот это место. Поэтому сейчас я взял песочек, разровняю немного его для защиты бетона. Там газобетон положу, он, как ни странно, не лопается от жары. Вот. Ну, и кирпичами вокруг обложу, чтобы жар держала. Вот. Ну, сейчас беру будет видно так, в общем сложилось с того что было вот так вот внутри камера практически вся из кирпича вот низ газобетон ну как термоизоляция кирпичи то они нагреются будут держать температуру а газобетон будет этот ну, чтобы тепло в землю не уходило как изоляция сюда консервная банка спокойно помещается так, единственное что я сейчас не подумал Приплавлять я буду профильные трубы обрезки них надо как-то сюда ставить Здесь надо сейчас сделать как-то пошире вот тут да, вот потом сверху вот это все вот так закроется и все вот так будет я думаю сюда пролезет труба у меня. Ладно. сейчас попробую спереди вот так вот кусочком закрою закр... закр... ну, ладно что будем пробовать сейчас баллон с газом горелку достану и посмотрим так, в общем поставил уже редуктор В общем, разложил вот так. Сейчас я подожгу. И прогреть надо изначально немножко печку. Вот. Плавить я буду. Такие вот две трубы. Ну, обрезки старые. Машины от моей. Все равно их никуда больше. Они все в дырках. Но это уже не отверстие, это реально дырки. Все, пусть она вот так обгорает, там сейчас краска, лак с банки. Вот, а я сейчас вынесу еще форму. Так, ну прошло минут пять, видно уже вот пар идет. Это вот греются а, кирпичи, горела уже сама банка. М -м -м -м. Сейчас тогда я возьму буру и возьму соду для раскисления, попробуем, чем лучше. Она сейчас погреется еще немножко и попробуем. Сегодня ветер, но я надеюсь, особо тепло не будет уходить. Будет. Так, ну, в общем, сейчас посмотрим. Так, в общем, не знаю, минут 7-10, наверное, уже оно греется. Вот. Сейчас начинает греть. Буры у меня не оказалось. Вот, вроде как соды можно, попробуем. Вот. Форму я делал с дипсом. Вот, то есть обычный строительный гипс, ну и алебаска. Но вроде именно покупал как строительный 5-килограммовый пакет, взял его вот кофеечный. Вот такая форма. Получилось заливал в банки из-под йогурта, из-под сметаны, ну что-то такое, понятно. Вот, значит, тут внутри стержень такой, примерно два сантиметра диаметром. И сверху перемычка, чтобы это стержень не отломился. В общем, по итогу у меня должно отлиться такое как кольцо. Вот, а потом уже на мех будет видно, какого качество получилось. Вот, я сейчас надену маску. наверное, особо комментировать не буду в процессе. Это. <как> <как> имеем по итогу вот это лишнее вылилось и как-то не странно остатки они отлились лучше чем основная деталь я наверняка на 90 процентов уверен что внутри поры потому что видно было что форма кипела вот. ну, из гипса начала выходить влага вот я разбил уже вот. влага и пар собственно говоря вскипятил сам этот, сам металл. Ну, конечно, немножко жалко, но... Ладно. Вот, я сейчас хочу попробовать. Вот эту детальку я оставлю по-любому. Посмотрю дома. Сниму верхний слой металла, посмотрим. В каком качестве она. Вот. вот эту... Я, наверное сейчас попробую переплавить повторно сейчас надо придумать во что залить сейчас попробую как консервную банку чтобы кругляш был а левого какой-нибудь отрезок трубы сейчас найду к нему вылью видно вот кстати что с формой стало. Ну, вот, тут внутри есть шлак остатки соды не прореагировавший ну, это я сейчас уже в новой банке буду плавить я еще понял такую штуку, в общем, у меня ну, предыдущий банк стояла прямо на газобетоне, да? Получалось, газобетон, ну, хоть и теплоизолятор, да, но все равно тепло на себя он забирал. И, соответственно, под саму банку тепло не заходило. Положил так два гвоздя, чтобы просто был зазорчик там. Вот. И сейчас, я думаю, прогреется намного быстрее. Вот. Соды, конечно, ухнул много, я не смотрел еще кадры снял, но надо буквально щепоточку. Ну, ладно, еще первый раз плавил. Сейчас на второй раз будет проще все, мне кажется. Я уже так подробно весь процесс не буду снимать. Уже. Самый интересный момент только сниму. Еще также две похожих трубы расплав остатки. сплавили тот, который вылился. Который... Его надо чистить. Тут вот видно. Что камешки попали. Не оставлю. Сейчас я еще принесу несколько трубок. А, Тоже переплавим, посмотрим. Ну вот, еще дополнительный трубки. Oh. <laughs> Дождик пошел Сейчас чуть-чуть погрею еще и все, а то дождь начинается. Так, покажу уже за кадром. В общем, по итогу у меня, я в банке так оставлю, будет так, как такой рубляк. Собственно говоря, и результат литья. Значит, было две плавки, как уже понятно из видео. Это вот результаты первой плавки, это результаты второй плавки. Отлил вообще вот такую детальку. Вот, но это она уже после обработки. Качество материала после мехобработки. Видно, вот небольшие какие-то пузыречки есть, вот, но их не особо много, и в целом качество металла довольно хорошее. При всем при том, что... Вот эту деталь я заливал в форму из строительного гипса. Вот. И, к сожалению, я даже толком не просушил. Но она у меня сохла дома просто в нормальных условиях, где-то недели-две, наверное. Просто стоя на столе, да? Но ее надо было прокалить. И видно на видео было, что ну конкретно вот эту бублик, когда я этот залил, то металл начал в форме кипеть. Эта вода из гипса начала испаряться, вскипевшая. Естественно, она перемешивала вот этот металл. Вот, наверное, поэтому и пузырьки вот эти получились. Вот, Но ну, с пузырями я так смотрел, кто... Ну, читал на форумах, много кто пробует лить, они с пузырями борются, особенно на больших отливках. Вот, мне как бы такие объемные вещи не особо надо лить, а вот такого плана вполне. Ну и в целом мне этого качества хватает. Теперь то, что вот вылилось на бетон. Вот эта вот такая, тут стояла форму у меня и часть вытекала. Я сделал спил угла. О, тут вообще пузырей практически не видно. Может там парочка мелких где-то. Это очень тяжело их увидеть. Сейчас попробую выключить освещение. Так, где вот. Может быть так будет лучше. В общем, вот такое вот качество. В целом нормально. Так, а это без освещения, если я... Ну да, вот так лучше видно. Вот мелкие-мелкие пузырьки местами есть. В принципе, это не самое плохое качество, какое может быть. Так, ну это, в общем, первая плавка. И я так понимаю, что я, наверное, металл не до конца догрел. Потому что когда я его расплавил уже, как я думал... Ну, в принципе, я расплавил, да, он вытек уже. Но он еще не светился. То есть вот консервная банка, в которой это все плавил, сверху, где металла не было, где-то сантиметра, может, там 2-3, она была ярко-красного цвета. А снизу она была такая темная-темная. В принципе, она на фоне остальной топки, ну, вот место, где это все грелось, эта часть банки просто выглядела такой, ну, как черный, грубо говоря. Может, она была темно-красная такая. Вот. а это вторая плавка уже, вот, я, в общем, ну, за... расплавил в банке, уже в новой консервной э, алюминии, и так его там оставил. Банку я потом снял просто пассатижиками и кусачками, она как фольга уже снялась, вот, но в паре мест она приплавилась очень сильно. Вот, видно, я уже содрать это не смог, это только механически можно снять. Вот. Тут металл я уже разогрел до той степени, что сам алюминий светился красным. Вот. Но тут проблема в том, что все-таки я плохо вынул шлак. Вот видно шлаковые включения. Вот шлак, вот шлак. Тут на дне еще вот, наверное, шлак есть. Вот. Я ее пока механически не обрабатывал, но почему-то я уверен, что шлака тут много. Вот тоже шлак. Где блестящий, это нормальная алюминия. А вот где такие вот как разводы, как мятая бумага. Это, я так думаю, с высокой долей вероятности шлак. Вот тоже шлак. В общем, я плохо очистил это, но переплавлю, короче. Видно, что вот, как усадка была металла, как она шла. Вот, в центре вот такой вот такая впадинка получилась. Ну, тут около полутора сантиметров. Ну, то есть, линейку приложить вот так. Вот это вот ямка ниже на полтора сантиметра где-то. А банка сама 83 миллиметра. Внутри была, я померил. Вот. Ну, тем не менее, сам факт того, что у меня получилось это все отлить, мне, в принципе, это уже пор... меня, в принципе, это уже порадовало. Вот. Единственное, что ну, надо будет сейчас разобраться немножко с удалением шлака с дегазацией и форму наверное уже в следующий раз буду применять ну, так называемая земляная то есть это смесь песка и глины и ну, то есть я вот например замешал песок с глиной оно схватилось, высохло и параллельно когда я плавлю металл рядом где-нибудь в топке будет стоять ну отдельное место отведу Будет стоять форма, она будет прокаливаться, и уже в горячую форму это будут ливать. Вот, Алибастер. Ну или гипс, все-таки как одноразовый, я так понимаю, его регенерировать особо, конечно, наверное, не получится. Вот, но он дешевый, а это, в принципе, уже как бесплатно, по сути. Вот, намешал ведро смеси гипса и глины. Вот, ну и потом, наверное, просто размочил воду опять. Добавил немножко свежей глины и пошел дальше. Ладно, в общем, вот такой вот первый опыт получился. Наверное, ну, в следующий раз я буду, когда плавить, сниму еще, как получится. А на этом будем закругляться. Всем спасибо, пока.